Поэтому люди хотят узнать об этом больше, у нас много вопросов. Кто-то спрашивал, могут ли это быть инопланетяне, и генерал Ван Херик, который говорил о нарад избитом объекте над Канадой, сказал, на данный момент я ничего не исключаю. Представители Пентагона провели брифинг по телефону, в ходе которого они сказали, что еще слишком рано говорить точно, что было сбито. Я не собираюсь относить это к категории воздушных шаров. Мы не просто так называем их объектами. Это и есть объекты. Я не могу классифицировать, как они удерживаются в воздухе. Официальные лица подчеркивают, что не знают, откуда взялись эти последние объекты, в отличие от китайского шпионского корабля, закрытого 9 дней назад. Китай предъявил им претензии и отправил это устройство. Новые события сегодня утром. Китай обвиняет США в использовании аналогичной технологии над своим воздушным пространством. В Пекине состоялась конференция, и представитель Министерства иностранных дел обвинил США в запуске 10 воздушных шаров С-2022 года. Официальные лица Белого дома опровергли эти утверждения. Один из них даже сказал мне сегодня утром, что Китай просто пытается отвлечь внимание от ситуации. Мы также слышали от представителя Белого дома в Твиттер, у которого была цитата. «Любое утверждение о том, что правительство США предлагает воздушные шары наблюдения над КНР, является ложным. У Китая есть программа высотного наблюдения за Берлином для сбора разведанных, которая используется для нарушения суверенитета США и более чем 40 стран на пяти континентах». Сегодня утром Белый дом нанес ответный удар по Китаю, заявив, что то, на что сейчас претендуют китайцы, просто ложно. Мы смотрим, расширят ли они свое заявление, позже сегодня. Ряд законодателей от обеих партий заявили, что хотели бы услышать больше от Белого дома о том, что именно происходит. Мы знаем, что некоторые законодатели проходили брифинги в выходные дни, и еще предстоит определить, увидим ли мы более всеобъемлющий брифинг или нет. Сегодня в расписании президента нет никаких публичных мероприятий, но сегодня днем состоится брифинг в Белом доме перед камерой. Его критиковали за то, что он не вышел и не ответил на вопросы журналистов. Люди выкрикивают ему вопросы, когда он садится в свой внедорожник, а он просто садится в машину и вообще не отвечает. Поэтому люди хотят узнать об этом больше, у нас много вопросов. Мы поговорили с некоторыми законодателями, которые обеспокоены этим и присутствуют на некоторых из этих заседаний. Вот один сенатор, с которым я разговаривал сегодня утром. Я думаю, что администрации Байдена необходимо обеспечить большую прозрачность для американской общественности. Наши военные разведывательные агентства, как правило, скрытны, но мы живем в условиях демократии. Если вы не начнете предоставлять информацию, люди могут дико строить предположения, а мы этого не хотим. Министерство обороны оставило меня в неведении буквально на 18 часов, в то время как люди по всей Монтане задавали мне вопросы о том, что происходит. Что происходит с нашей национальной безопасностью? Почему это Этому воздушному шару потребовалось несколько дней, чтобы добраться до вашего сердца, прежде чем мы что-нибудь с этим сделали. Что мы делаем, чтобы убедиться, что наша оборонно-промышленная база достаточно сильна, чтобы защитить себя, если до этого дойдет? Наши союзники там задаются вопросом, где была Америка, и наши враги больше не боятся нас. Нам нужен мир через силу. Я скажу вам вот что, когда вы на самом деле ничего не говорите людям наверняка, это инопланетянин? Я бы не удивился. Это может быть и так. Похоже, что ходит много сильных слухов о том, что они служили метеозондами, что они не контролируют навигацию, что полезная нагрузка меньше. В воскресенье мы услышали о летающем объекте в Монтане, и они сказали, что мы его не сбивали. Затем мы получаем, что объект был сбит над озером Гурон. И мы знаем, что канадцы пытаются достать какие-то обломки откуда-то с территории Юкона. И мы знаем, что на Аляске они пытаются достать какие-то обломки там и исследовать их. Сейчас они доставили полный груз из Южной Каролины. Тогда Китай вчера высмеял нас своими комментариями в Chinese People Daily, которая предназначена для нас. И тогда Америка все время посылает метеозонды над страной. Опять же, это глупость. Но я хотел бы увидеть ответную реакцию нашего правительства на их правительство. Разве это не помогло бы? Это было бы здорово. В конечном счете, после большого гигантского воздушного шара Тек, у нас есть много вещей, которые заставляют вас задуматься, позволяли ли мы себе это.